Заготовка продуктов – это способы обработки продуктов для длительного хранения. Домашнее консервирование является одним из основных способов заготовки продуктов. Под воздействием высоких температур микроорганизмы погибают или замедляют свое развитие. Нагревание до 100 градусов Цельсия и выше под давлением, при котором уничтожаются почти все микроорганизмы, называется стерилизацией. При консервировании и мариновании используют различные пряности для придания вкусовых и ароматических качеств продуктам. Сушка. Этот вид консервирования заключается в удалении влаги из продуктов и концентрации ее в минимальных остатках сахара, кислот и т.д. Соление. При этом способе создаются условия для развития молочнокислых бактерий. Кроме того. Поваренная соль при засолке и квашении задерживает развитие других микроорганизмов и ускоряет выделение сока, содержащего сахар. Квашение. При этом способе создаются условия для развития молочно-кислых бактерий. Замораживание. При низких температурах приостанавливается развитие микроорганизмов, поэтому многие продукты хранят в специальных помещениях или агрегатах, где поддерживается низкая температура холодильниках, морозильных камерах. Этот способ хранения один из лучших, так как продукты почти полностью сохраняют свои питательные вещества. При температуре близкой к нулю хранят корнеплоды, цитрусовые, яблоки и так далее. Некоторые ягоды, фрукты и овощи быстро замораживают при температуре минус 20-25 градусов Цельсия и хранят при температуре минус 18 градусов Цельсия.